Всем привет, с вами канал Китай стал ближе, и у меня радостная новость. Сегодня наконец-то переступили порог в тысячи подписчиков, я хотел бы поблагодарить своих подписчиков, своих зрителей, всех-всех, кто комментирует, ставит лайки, заходит, смотрит. Всем спасибо огромное. Отдельно хотел бы поблагодарить людей, которые помогают мне с конкурсами, с развитием канала. Это канал от Владимира лучший китай ВК дмитрий он ликит владимир спасибо пацаны огромное также что еще хотел сказать буду проводить улучшение в качестве видео взял вот такую вот камеру камера соника hd -шка. так что я думаю качество видео станет намного лучше итак по поводу тысячи подписчиков по поводу тысячи подписчиков я хотел бы провести конкурс так как нас тысяча перешагнули этот порог и уже скоро перешагнем порог 100 тысяч просмотров давайте проведем конкурс, конкурс будет проводиться на моем канале, естественно приз будет 1000 рублей, так как нас 1000 подписчиков условия конкурса, условия конкурса очень простые, вы должны быть подписаны на мой канал, если нет, то подписываемся подписаться на группу вконтакте поставить лайк и комментарий под этим видео и заполнить google форму в принципе все ничего сложного конкурс продлится неделю и ровно через неделю мы подведем итоги еще раз хочу сказать спасибо всем замечательно что вы смотрите меня замечательно что вы поддерживаете меня комментируете всем огромное спасибо будем дальше развиваться будем проходить конкурсы до данный момент конкурсы будут проходить постоянно то есть раз в неделю, иногда может быть два раза в неделю, посмотрим как, что пойдет. Все зависит от времени, просто недостаток времени. Будет больше свободного времени, будет больше свободных конкурсов. А так планирую раз в неделю проводить конкурсы. Ну на этом все, спасибо, подписывайтесь на мой канал. Всех жду в гости, жду. Ставьте комментарии, будет много видео, будет много распаковок. Будет много интересного помимо распаковок. Всем спасибо, всем пока.